Друзья, привет! Добро пожаловать на канал, если ты здесь впервые. Это первое видео из серии «Путь дрища», где я буду показывать на своем примере, как из жирного дрища, вот типа меня, сделать топовую форму, эстетичную, приличные силовые показатели, также выносливость, также воркаут-алименты и все это вместе. Это будет серия видео, где я буду показывать, как это делается, питание, тренировочки, все-все-все-все-все по порядку, прям довольно обширно, довольно подробно. И в первой серии в этом видео мы наконец-таки сделаем замеры, сколько мы вот эту вот, вот эту вот ручка в объеме, сколько вообще все остальное там тали, плечи, ноги, икры, все в таком стиле вы давно просили меня это сделать. Также я хочу озвучить свои цели, какие свои показатели я хочу достичь, каких своих показателей, и, допустим, какой выносливости, допустим, какой-то комплекс там сделать, и все в таком стиле. И также позирование, чтобы заценить форму на отправной точке, и также, конечно, сделать гораздо лучше качество кожи, потому что, да, паны, прыщи, вы просили сделать видео об этом, и как раз-таки именно, вот прям вот 100% к сегодняшнему видео у нас есть хороший претендент. Вы все это увидите. Это получилось, потому что я проводил эксперимент с гликогеном, для того, чтобы больше была наполненность. Для позирования в итоге эксперимент прошел довольно неудачно. Я получил неплохую такую дозу этих красных маленьких надоедливых да-да, от них мы будем тоже избавляться И скажете вы, блин, что за фигня, что за видос такой Наверное, тебе это стрёмно Ну, возможно, возможно, такое есть И мне было бы, наверное, гораздо более стрёмно Если бы я загонялся в себе и никогда, от жизни, никогда в жизни от этого бы не избавлялся А здесь я, наоборот, показываю, что Окей, вот, допустим, мы имеем какую-то отправную точку Но от этой отправной точки мы будем прогрессировать и развиваться Это самое главное Поэтому никогда не загоняйтесь Главное, делайте... То, что вам поможет работайте в этом направлении, и все будет офигенно. Также хочу сказать, что сегодня я реально удивлен. Это очень, наверное, ужасная форма. Одна из самых ужаснейших форм в моей жизни, потому что она залитая, она жирная. Тут еще такой свет, ну типа такое себе, да? И качество кожи, конечно. Поэтому это будет опять же отправной точкой, и без лишних слов давайте начнем. Сейчас будет позирование, на фоне этого позирования я буду говорить аспекты, где мне что улучшить, какие цели. В общем, погнали. Итак, мы начинаем. На заднем фоне у нас будет видео позирование моей формы, которую я записал вчера. Вот здесь вот я достаю такой листочек, где видно, что 24, 4, 11, 19. Это было вчера вечером, сегодня на 25-й, надеюсь, сегодня уже смонтирую и выложу. Буду останавливать кадры, делать небольшие скрины, возможно какие-то пометочки, рисуночки, чтобы объяснить свои мысли и в общем без лишних слов, как всегда, где нажимаю кнопочку play. Здесь вот я улыбаюсь, но на самом деле ситуация не такая позитивная, как может показаться на первый взгляд, потому что я проводил эксперимент с гликогеном вообще, что это был за эксперимент, давайте сделаем стоп-кадр. Как мы знаем, в наших мышцах есть гликоген, также в печени, ну, в общем, в организме есть гликоген. Во время тренировок этот гликоген у нас тратится, сжигается на энергию, чтобы обеспечить наши силы показатели, скажем, очень-очень грубо. В принципе, нашу выносливость, там, работоспособность на тренировке. После тренировки нужно этот гликоген восполнить. Есть такой миф, что после тренировки есть определенное время, где организм потребляет максимально эффективно все углеводы, в том числе и простые и сложные. Сначала они идут в гликоген. Так вот, для того, чтобы максимально быстро восполнить этот самый гликоген и на следующей тренировке чувствовать себя более классно, более круто и более наполненно, ты должен съесть именно простые углеводы преимущественно. Из-за это в моем эксперименте участвовали простые углеводы, от которых я, в принципе, старался достаточно долгое время отказываться. В течение часа после тренировки я старался кушать максимально, быстрые и простые углеводы в том числе это была сахароза и фруктоза преимущественно однако все оказалось не так просто и эксперимент прошел довольно неудачно потому что Мое лицо теперь украшают несколько здоровенных красных прыщей, которые появились, скорее всего, вследствие большого количества сахара, непривычного для моего организма, потому что в последнее время я старался от него отказываться, а потом резко его включил на ежедневной основе. Так продолжалось примерно 3-4, может быть, 5 дней, и в целом я от этого, скорее всего, откажусь на данный момент, потому что в целом, да, гликоген мне действительно восполнялся, но какой ценой, фиг знает. Как гласит теория. После тренировки мышцы должны восполниться гликогеном максимально быстро, для этого нужны простые углеводы. Но, как показала практика, некоторые противоречащие друг другу теории, не обязательно это должно быть так. То есть кто-то говорит, что гликоген восполняется в ближайшие там, пару часов, если ты употребляешь простые углеводы. Кто-то говорит, что гликоген, в принципе, восполняется в течение 20-24 часов, и для этого не обязательно есть после тренировки простые углеводы и крахмалы, для того, чтобы его восполнить. Нужно просто есть максимально сложные углеводы, которые будут максимально в течение дня подпитывать слишком много максимально и вывод какой я попробовал не совсем получилось окей это фейл в итоге нужно лечить лечить дополнительные прыщи работаем и так идем дальше здесь мы видим позиция сбоку что вообще здесь нужно исправить останавливаем и сразу комментирую Задние дельта, которую, в принципе, очень-очень плохо видно, также очень плохо видно трицеп, скорее всего, это из-за процента жира. А, возможно, это просто у меня очень сильно так скажем, атрофировалась задняя дельта из-за того, что я ее довольно мало использовал, пока готовился к соревнованиям по стрит -листингу. Кстати, ребят, те, кто впервые на моем канале, или в принципе, может быть, не знают, у меня была гораздо круче форма, и вот сейчас то, что я имею, это благодаря тому, что целый месяц у меня не было режима, целый месяц я спал по 3-4 часа, очень плохо ел, не тренировался, и до этого я готовился чисто к стрит -листингу. а подготовка к стрит у меня занимала все время и я не делал ничего кроме подтягивания и отжиманий упор был именно на силу поэтому ближайшие наверное последние сколько полгода может быть почти год у меня не было почти никакого прогресса в форме и вот мы имеем то что имеем идем дальше Прогресс со спины. Что мы вообще видим? В принципе, довольно неплохая спина на первый взгляд. Но опять же очень сильно выпадают задние дельты. То есть здесь их практически не видно. Также мы видим жировые отложения, чуть э, ниже, чуть ниже, широчайшие, так скажем, вот где самый-самый низ спины. Также мы видим довольно плохого качества кожи это опять-таки прыщи, от которых мы хотим избавиться Это моя вот личная цель избавиться от этих прыщей Или по крайней мере гораздо лучше состояние кожи за минимальное количество времени Если мы в этом видео говорим о прогрессе, то это будет улучшить качество кожи И достичь определенной эстетичной формы То есть в этом видео я хочу просто рассказать вообще что, над чем мы будем работать по форме и по внешнему виду И также озвучить свои показатели Но это чуть-чуть попозже также со спины мы должны улучшить ромбовидные мышцы и прокачать наши трапеции. Также здесь вот мы видим то, что левая часть, так скажем, длинных мышц, поясничных, она, например, чуть больше. Возможно, это просто, я так неудачно установил кадры, возможно, это просто небольшой перенапряг. Но факт в том, что длинные мышцы, поясничные, нам тоже надо подкачать. Идем дальше. Здесь немного я поднапрягся, чуть вот, да, сейчас хочу сделать позу со спины. Чуть напрягся и в принципе картина уже становится лучше Опять-таки давайте остановим Здесь мы видим, что из-за света плохо-плохо вообще видно порисовочку мышц Но тем не менее видны задние дельты, виден трицепс, видны трапеции, видны ромбовидные мышцы, круглые мышцы, длинные мышцы спины И что бы я хотел здесь улучшить? Во-первых, 100% это трицепс Во-вторых, это ромбовидные мышцы, которые у меня очень-очень сильно отстают в принципе Окей, okay, идем дальше Здесь я хочу выполнить позу широчайшие сзади, для этого раскрываем свои широчайшие, нажимаем стоп и видим справа, слева на трапециях у меня вот такие вот небольшие высыпания. На самом деле они очень сильно заметно при хорошем освещении, так как здесь плохое освещение, то и соответственно заметно плохо не только мышцы, но и самые высыпания. Мы видим задние дельты, которые, в принципе, уже появились, но в целом отстают. Поэтому над ними будет продолжаться работа. Также мы видим довольно хорошее развитие именно мышц спины, в моем понимании, но это тоже нужно улучшить. Нажимаем кнопочку «Далее». Окей, здесь, в принципе, ничего особенного. Я хочу дальше сделать позу «Двойной бицепс сзади». Вот так вот, чтобы все было красиво. Да, вот так вот напрягаюсь. Чуть-чуть прожимаюсь и нажимаем кнопочку «Стоп». Здесь мы видим, в принципе, над чем можно поработать. Это 100% опять-таки плечи. Плечи являются моей одной из самых вообще отстающих мышечных групп, потому что, во-первых, довольно плохие крепления, в принципе, для бодибилдинга, если мы знаем крепление... Играет просто колоссальную роль Ну, если мы знаем Я знаю, возможно, вы не знаете Крепления играют колоссальную роль для развития мышечных групп То есть именно для пропорции У кого-то они не очень выгодные с рождения У кого-то выгодные, у кого-то такие средненькие Я считаю, что у меня довольно плохие крепления дельтовидных мышц Как передние, так и средние и задние дельта для бодибилдинга Потому что они совершенно не выделяются И постоянно отстают, как бы я их не тренировал Хотя, в принципе, по своим показателям отстают они у меня тоже Да, вот такой вот факт Широчайшие, например, наоборот, крепление хорошее и также хорошее крепление у грудных мышц. Но это на мой субъективный взгляд. Также здесь мы видим то, что небольшая диспропорция идет по мышцам, особенно ромбовидным. Это опять-таки природное строение, то есть крепление, но не совсем ровное, скажем так. Нажимаем кнопочку play и продолжаем. Поза бицепс сбоку на фоне Арнольда Шварценеггера. В принципе, эта поза мне дается достаточно хорошо, потому что здесь как раз-таки показываются грудные. Это мышечная группа, которая у меня довольно хорошо доминирует. Также бицепс, руки и предплечья. Здесь, если посмотреть на меня сбоку, проблемы только с процентом жира, с детализацией. И выглядит, в принципе, неплохо. Однако здесь я бы очень хотел увеличить именно заднюю дельтой, опять-таки, ну... В принципе, во всех пользовательных позах, наверное, надо увеличить заднюю дельту. И также передние дельты и трицепс, чтобы они были побольше. И нужно очень сильно поработать над верхом грудных, потому что низ грудных у меня развит довольно неплохо, потому что я делаю брусья, ну, стрит лично все-таки брусья. А вот вергурдных я очень-очень мало тренировал, и за это он у меня просто катастрофически отстает. Так что мы сделаем упор на верх грудных. Итак, следующая поза, это у нас, не знаю, как ее назвать, но если мы посмотрим, она показывает всю жуть процента жира в организме. Если мы посмотрим на талию, она максимально заплывшая. Хоть, конечно, прессы прорисовываются, но тем не менее, это видно довольно плохо. Также... Небольшие высыпания идут на плечах и на верхней части грудных мышц. Я здесь где-нибудь прикреплю фотку, как это было. То есть мне удалось уже гораздо улучшить ситуацию по поводу высыпаний, как по поводу прыщей. Вот здесь вот вы можете видеть вообще, насколько много их было. Это просто какой-то ужас. Это было, наверное, полгода назад, еще до Москвы. Наверное, это был где-то апрель, май, может быть, даже пораньше. Итак. Уменьшить процент жира и идем дальше. Ну и плечи, конечно. Плечи тут нужно подработать над ними, потому что это ужас. Следующая поза, это у нас максимальная москулисты Здесь я напрягся как только вообще возможно. Я даже немного поорал. В принципе, видим, что процент жира на этой позе довольно неплох. Уже выделяются мышцы, секутся плечи, секутся даже трапеции. Даже бицепс такое ощущение, что начинает чуть-чуть сечься. Грудные мышцы довольно неплохо себя показывают, но низ опять-таки. А вот верхняя часть грудных отстает и довольно прилично. Идем дальше. Коронная поза эстетики, которую в этот момент я абсолютно просто просрал. Посмотрите, насколько жирная уродская талия, которая просто выделяется на общем фоне, насколько не выделяются руки и бицепсы, насколько отстают трицепсы и насколько нужно, в принципе, поработать над тем, чтобы максимально прожаться. Так что эта поза одна из, так скажем, главных, над которой мы будем работать не только в плане позирования, но и также в плане мышечных групп. Сейчас я, как я и говорил, рассказываю о том, что, что мы вообще будем тренировать преимущественно здесь же. Мы видим, что пресс, нужно сделать детализацию, это процент жира, опять-таки, в организме. Возможно, чуть нужно поработать с водой, водно баланс, калий, натрий, от которого я тоже сделал отдельный ролик в плане питания. И подработать натрицепсами и бицепсами, потому что объем руки у меня, в принципе... Кстати, да, чуть не забыл сказать объем, будет появляться табличка объема где-то на видео. Вот. Если вы досмотрели до этого момента, то вы молодцы, и вы узнаете то, что хотели узнать, возможно. Так что это будет появляться на видео, я проведу измерение. Итак, здесь вот такая импровизационная поза. Не знаю, откуда я ее взял, не знаю, зачем я ее взял, но я почему-то захотелось так сделать. Здесь мы видим максимально то, что у меня отстают средние дельты, максимально... Огромные процент жира и воды в организме Ну что ж, переходим дальше Здесь также видим листочек, чтобы была возможность идентифицировать сегодняшний, точнее вчерашний день Я переоделся в шорты, потому что забыл вообще, что мне надо показывать ноги Даже вот настолько непривычно Ноги это просто ужас какой-то Объемы страшные, их катастрофически не хватает, так же как и в плечах Для эстетики уж 100%, несмотря на то, что они секутся И в принципе процент жира в ногах довольно неплох На первый взгляд над ними нужно колоссально поработать. Если мы посмотрим, то увидим, что в принципе пропорции мышечные крепления, так скажем, они довольно неплохие. Ну, по крайней мере, как мне кажется. И поэтому, если мы поработаем над объемами, то со временем все должно встать на свои места и, в принципе, будет довольно неплохо. В боковой позе четко видно деление квадрицепса Первый в верхней поверхности бедра, передней И задней поверхности бедра На задней поверхности бедра я довольно долгое время уже в принципе не работаю Я не делаю никаких тяг, не делаю никаких сгибаний на заднюю поверхность бедра Мне это казалось раньше глупым Но как мы можем заметить это было возможно зря Поэтому в программе тренировок мы также подключим упражнение И на заднюю поверхность бедра Скорее всего это будет становая тяга, либо становая тягу сумо И так вот, да, вот так вот и мы работаем Следующее, это икры. В икрах мы можем заметить, что объемы, также очень сильно отстают. Их я тренирую прям очень-очень редко. Последний год вообще их практически не трогал, не тренировал. Ну что ж, видео подошло к концу. Большое спасибо за просмотр. За все 16-20, возможно, чуть поменьше минут, что ты посмотрел. Возможно, для кого-то покажется странно. Все 16 минут смотреть на мою позицию и на мое тело. Но тем не менее, вы меня долго спрашивали в комментариях, для того, чтобы я это сделал. Для того, чтобы показал свою настоящую форму. Все замеры сделал и так далее. Так что обязательно оцените это видео. Пишите в комментариях. За это вам огромное. Спасибо. И в будущем ожидается много-много-много полезной информации и серии, как я из дреща, из дреща превращаюсь в офигенную эстетичную форму. Вот так-то. Мы увидимся, ребят, в следующих видео. До встречи!